Прошу встать. Конституционный суд Российской Федерации. Прошу садиться. Доброе утро, уважаемые участники процесса все присутствующие. Начинаем нашу работу. Конституционный суд правомочен принимать решение при наличии не менее двух третей от, общего, от действующего состава судей. Сегодня у нас отсутствует Лариса Октябрина, да? Ольга Сергеевна. Все остальные здесь. Юрий, Юрий, а, Юрий Дмитрич еще, да. Юрий Дмитриевич.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 права и не занимается вопросами политической целесообразности. К друг другу обращаетесь вежливо и с, с своими пояснениями прошу, пожалуйста, здесь с трибуны, а вопросы можете друг другу задавать и отвечать с, с, с места. Понятны ли вам ваши права и обязанности, уважаемые участники?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 У вас? Хорошо. Тогда переходим к исследованию по существу вопроса и для сообщения о поводах и основаниях рассмотрения дела о мерах, предпринятых по подготовке и осуществлении дела, я попрошу судью докладчика, уважаемого Сергея Дмитриевича Князева. Сергей Дмитриевич, прошу вас. Спасибо, Валерий Дмитриевич. уважаемые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 от появления необоснованных исков э, по таким категориям дел, э, права граждан, которые ну, фактически не могут их реализовать по причине нарушения их прав. Данное дело, э, очевидно, э, ставит зависимость э, фактически наличия нарушенного права, которое преследуется по закону, да, то есть у нас э, есть возможность возбуждения э,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 Взаимосвязанные положения статей 30, 75, и 77 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и часть 1 статьи 239 Гражданского профессионального кодекса признаны не противоречящими Конституцией в той мере, в какой эти законоположения по своему конституционно-правовому смыслу предусматривают право регионального отделения партии на обращение в суд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 к уголовному э, преследованию лиц, которые, по его мнению, э, действия которых или бездействия, привели к нарушению его прав, и это, безусловно, право было заявителя. Э, мы знаем, что, да, действительно, в результате акта амнистии,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 Кодекс административного судопроизводства соответствует статьям 15, 32, 46 Конституции Российской Федерации. Спасибо, спасибо, Владимирович. Уважаемый Михаил Владимирович, прошу спасибо. вас. Спасибо, уважаемый Валерий Дмитриевич. Глубоко уважаемый высокий суд.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 15 статьи 239 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации соответствует Конституции Российской Федерации. Спасибо, Михайлович. Евгенович. Уважаемый представитель, будут ли у вас вопросы какие-то выступавшим? Нет, я, если нет вопросов, все остальное вы можете использовать в заключительных речах, но не обращаться к новым фактам. Уважаемые коллеги судей, есть ли у вас вопросы? Если позволите. Да. Горис Абдулайч, потом Сергей Дмитриевич. Михаил Валентинович, вопрос. Михаил Валентинович, вы вот в своих рассуждениях опираетесь на определенные факты, которые были установлены в том числе и Следственным комитетом. Скажите, пожалуйста, а в период, когда председателем комиссии был гражданин Березин,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 эта позиция фактически коррелирует с теми э, позициями, с которыми выступали уважаемые представители органов, принявших оспоренный акт. Я хотел бы помимо того, что э, всецело присоединиться к этим правым позициям, которые изложены были уважаемыми представителями сторон,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 Уже после состоявшегося дня голосования обратились в суды с исками об отмене результатов выборов. Между тем, избирательное объединение и выданутые кандидаты, если они имеют реальный интерес к участию в выборах, с точки зрения, что довести до избирателей свою позицию и максимально добиться поддержки избирателей, должны все-таки быть заинтересованы в том, чтобы предусмотренные законом процедуры участия в выборах были реализованы.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 Тогда я хотел бы спросить уважаемых представителей, если у вас какие-либо ходатайства при общении дополнительных каких-либо документов? Что, что вы показываете?